И я считаю, что игра вполне, вполне удалась. Хорошего всем настроения, позитива. Эвент ФМ вещает и дальше. Всем хорошей музыки. Прекрасных ведущих, замечательных гостей. К слову ведущих. С вами был ведущий Валерий Чигинцев. Всем пока. Валерий Чигинцев.